Йога относится к телесным практикам и относится к духовным практикам. Потому что, да, потому что, вот если вы, вообще, что, чем отличается телесная практика от духовной и как их объединить. Вот если, например, я просто там, ну, у меня хорошая растяжка, там, закинул ногу, так, вот это телесная практика, да? А если я осознаю, как у меня напряжение распределяется в ноге, дыхание, например, свое меняю, и понимаю, ага, вот если я ногу так за, закинул, как у меня меняется состояние сознания, вот это становится уже телесной духовная практика. А если я просто сижу или лежу, с телом не взаимодействуя, но управляя своим вниманием, то это духовная практика. Вот. Правильная йога у хорошего преподавателя, она объединяет в себе и то, и то. Ну и по идее можно... Йога она же называется союз. Йога от санскрита ⁇ союз, единство. Это вот как раз-таки единство тела и духа, материи вот, и информации. Что еще важно сказать, что вы можете любую практику сделать духовной, если вы будете внимательны к тому, что происходит с вами, в вашем состоянии.